Здравствуйте, дорогие друзья! На связи журналист Павел, психолог по тревожным расстройствам. В этом видео я вам выскажу свое мнение на вопрос, как невротик лечит другого невротика и может ли невротик вылечить другого невротика. Я вам честно хочу сказать, что мое мнение, оно определенное. Прежде чем я его озвучу, я бы хотел сказать, что это... Только мое мнение, то есть вы можете быть с этим согласны, можете быть не согласны. Но если вы не согласны, это не значит, что мое мнение неправильно. Оно может просто отличаться от вашего. Поэтому имейте в виду, что давайте с уважением относиться к чужому мнению, даже если вы с ним не согласны. Итак, в чем а, суть этих вещей? Предположим, давайте сейчас представим шкалу, Некую такую от 0 до 100. Вот 0 и 100. Да? 0 это начало, 100 это, соответственно, окончание шкалы. Предположим, что мы сейчас говорим про уровень, некий уровень спокойствия, уровень э, правильного отношения к жизни, правильного восприятия жизни. И, соответственно, э, уровень осознанности. Да? Вот этот уровень у каждого человека разный. На сегодняшний день предположим, что есть уровень от 0 до 100, да, положительный уровень, а есть отрицательный уровень от минус 100 до 0. Так вот, невротик находится где-то на уровне от минус 100 до 0, потому что он негативно воспринимает окружающую действительность. У него это провоцирует. Негативные эмоции, страхи, симптомы в теле, бессонницу, там проблемы с аппетитом, утомляемость, соответственно, панические атаки. Да? То есть, чем больше этих элементов у него есть, тем дальше он от нулевой отметки, и тем дальше он находится на минус 100 баллов. Да? То есть, он очень категорично, очень критично воспринимает мир. У него восприятие просто... там Черно-белое во всем, у него все, он принимает на свой счет, везде видит опасность, это происходит у него в режиме 24 на 7. И вот здесь мы говорим, что предположим такой невротик, он находится на уровне, ну возьмем средний уровень там минус 50 баллов, да, от нуля до минус 100, минус 50 он в середине. И вот он пытается прийти к чему, он пытается, во-первых, перейти в нулевую отметку и он пытается добиться какого-нибудь состояния в районе допустим 70 баллов, 30 баллов с плюсом. Да? То есть вот мы возьмем любого человека там не знаю пофигиста какого-нибудь, у него будет по уровню отношения к жизни в плане негативных эмоций, которые это вызывает 70 баллов плюс. Если мы возьмем какого-нибудь просвещенного духовного деятеля, монаха из какого-нибудь монастыря Тибета, то у него может быть там минус 90, ой, то есть плюс 90 уже в плане осознанности, мировосприятия, правильного отношения к тому, что происходит в жизни. И вот любой невротик, он как бы жаждет этого, он хочет стремиться к этому. Предположим, что вы с течением времени, с течением своей жизни, вы идете либо в одном, либо в другом направлении. Вот изначально, когда вы родились, у вас была условно говоря нулевая отметка. Никаких представлений. Я еще не создал это отношение к жизни. И со временем ваше негативное мышление, научение от родителей, негативные моменты в жизни, какие-то выводы дополнительные, которые вы начали делать, специфика вашего восприятия, она постепенно начинает уводить вас в минусовую шкалу. Сначала это минус 10, потом минус 20, минус 30, и в каком в какой-то момент вы как бы к этому спокойно относитесь, потому что это происходит достаточно спокойно, э, по времени растянуто, и вы не замечаете. И вот таким образом вы доходите шлепы, уже минус 50, а потом еще минус 60 уже, и у меня уже долбит панические атаки, я уже не знаю, что делать. И, соответственно, вы начинаете искать какие-то пути выхода. И вот вам появляется на вашем пути невротик, бывший невротик. То есть, он когда-то был на этом же отметке минус 50. Он эту отметку прошел, он от этого избавился, он этого, этой смог изменить, и он говорит вам, я вас научу, я вам передам свои знания, как я из этого вышел, что там со мной будет и так далее, и вы этому всему научитесь. Казалось бы, классная тема, ну то есть он прошел тот же путь, что и я, но проблема в том, что мы не знаем, на каком уровне он находится. Условно говоря, он может говорить, что он вообще от всего избавился и так далее, но я слышал истории, когда человек говорит, ну да, у меня бывает, я тянусь за то, чтобы завязать шнурки, потом поднимаюсь, и у меня в висках начинают стучать, меня это сначала тревожит, потом я отвлекаюсь. То есть, ну как бы ты говоришь, ну странно, меня это вообще не тревожит, когда такое происходит в моей жизни. То есть мы говорим о том, что, предположим, этот невротик, он с минус 50 ушел. Насколько он сделал с движением? Ну, предположим, ему длительное время понадобилось, и он добавил к своему уровню, с которым начал, добавил ну, 60, баллов. ну пусть 70 баллов. Так он сейчас на уровне плюс 20. От минус 50 добавим 70, будет плюс 20. Это тот уровень плюс 20 его мировосприятия, уровень осознанности. То, насколько он травмируется или не травмируется от того, что происходит в его жизни. То, как он это воспринимает. Потому что он потратил на это время, чтобы поменять свое мировосприятие и прийти к какому-то уровню отношения к жизни. И предположим, он говорит, я вас буду... Делать это все там и так далее. И вы вроде думаете, классно, но он получается ограничен этими 20. То есть он сможет вас привести только к этим 20 максимум, потому что это сегодняшний его уровень. И он не может вас перенести на какой-то другой уровень, потому что он просто сам не знает, как по-другому воспринимать оставшиеся в жизни события. И он получается в этом плане очень ограничен. Пусть даже он существенно сделал скачок от своих минус 50, но это всего лишь 20. Теперь предположим другую ситуацию, что человек начал с нуля, и он не пошел влево, он не пошел в минус, он пошел в плюс, он начал воспринимать спокойно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Он работал над собой всю свою жизнь, и его уровень осознанности теперь 90, 95 или 100, ну или ладно, хотя бы 50 с плюсом, да, потому что он всю жизнь расширял свое восприятие, всю жизнь стремился к правильному мировоззрению, и он теперь плюс 50. Так вот, этот же человек, плюс 50, который, которому вы приходите на минус 50, он, если не до 50 вас доведет, то хотя бы до нуля или 10. А невротика, у которого 20, это я еще как бы так лояльно, 20 уровень, он вас доведет не до 20 и даже не до нуля, а скорее до минус 20 или минус 10. То есть смысл в чем? Что... Это вопрос, насколько он способен воспринимать правильно окружающую действительность. Любой бывший невротик не может воспринимать окружающую действительность так же, как монах из Тибета, который всю жизнь потратил на правильное мировосприятие. Или как пофигист по жизни, который с самого детства вот такое имел отношение. И в этом основная проблема. Нам кажется, что невротик меня понимает, потому что он до сих пор находится в каком-то э, состоянии, не до конца вылеченным, скажем так, не до, не до конца проработанным и так далее. Это не потому, что он какой-то слабый, это потому, что он долгое время находился, сначала он шел в это состояние, ухудшал свою жизнь, он загонял себя в определенные деструктивные убеждения, собирал свои ошибки мышления, увеличивал количество тревожных событий, принимал события и поступки людей на свой счет, это загнало его в состояние минус 50, точно так же, как и вас. И вот он начал уходить из этого состояния и насколько то ушел. И вот как только он ушел от состояния минус 50 к какому-то нулевому, положительному, он тут же начинает говорить, друзья, вот посмотрите сами, сколько таких невротиков. Я вышел из состояния, я вам сейчас покажу, я вас всех научу, я готов помогать людям. Ты думаешь, господи, ты еще-то вообще, может быть, сам до конца не вышел, то есть бабахнет у тебя стресс, ты снова на минус 30 уйдешь. Ты же этого не знаешь, таких случаев миллион. У него произошло какое-то обострение, он быстро из него вышел просто за счет какой-то ерунды в своей жизни. Потом э, он э, говорит, я от всего избавился. Да, Если ты годами себя приводил в минус 50, а за год вышел до нуля, то, блин, ну это, наверное, временно. А если ты всю жизнь шел на плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, и сейчас и на плюс 50, через пару лет и уже на плюс-пятьдесят через еще пару лет и на плюс 60, по восприятие правильного отношения к жизни, да, то ты как бы это, это более до, до, закрепленные результаты, которые не нестабильны, они наоборот очень стабильны. И вопрос в том, к кому мы приходим. Условно говоря, приходите вы к дантисту, вот я привяжу пример напоследок, да, и он говорит, у меня всю жизнь были плохие зубы, то есть я не чистил их, все это не делал, потерял в итоге зубы, очень много потратил денег на их восстановление, теперь я научился правильно за ними следить, я вам это расскажу. И другой дантист, который говорит, да я всю жизнь следил за своими зубами, и поэтому у меня отличная улыбка к 90 м годам. И кому вы пойдете? Ну, фиг его знает по большому счету, то есть какая разница, дантист же он и в Африке дантист, да, или стоматолог там. Но просто смысл в чем? Что я бы доверился человеку, у которого не было периода, где он как бы сорвался или вел какой-то странный образ жизни. Я бы доверял человеку, который шел только вперед, потому что мне кажется, что он добился все равно за счет времени больших результатов, чем другой человек. И получается, что если вы берете и учитесь у самого великого мастера, условно говоря, в любой сфере, то вы можете чему-то научиться, ну, конечно, вы не станете таким мастером, как он, но вы научите хотя бы половину от разницы между вашими его знаниями. Если вы берете мастера посре... более среднего или не такого профессионального, то вы также полов... получите половину от его зн... разницы между вашими знаниями и его знаниями. Поэтому, когда мне говорят, почему вот вы считаете, что невротик не может вылечить невротика, я считаю, что он ограничен, то есть, он не может вылечить полностью, потому что ему нужно перевести вас на положительную сторону и увести вас как можно дальше. Я уверен, что учиться у тибетского монаха с уровнем осознанности 90-95, это будет гораздо эффективнее, чем учиться у бывшего невротика, у которой уровень осознанности сейчас 30. Потому что вы не сможете все это впитать, вы дойдете до какого-то уровня, и лучше, чтобы у вас конечная точка была гораздо дальше вашего сегодняшнего, потому что если это достаточно близко, то вы получите какие-то изменения, да, это факт, вы получите их, но просто это не те изменения, которые вы могли бы получить. Поэтому я считаю, что сами невротики, бывшие невротики, они очень ограничены в своем мышлении, и у них просто не хватает времени, у них нет в запасе дополнительно 10-20 лет, чтобы поработать над своим мышлением и уйти в плане осознанности еще дальше, чем все остальные. А есть люди, которые с нуля не пошли в минус, и они сразу начали идти в плюс в плане своего развития мышления. Они не загнали себя в невроз, у них даже не могло быть невроза из-за изначального другого мышления. И я считаю, что вам, невротикам, Нужно учиться у тех, у кого изначально другое мышление. Они а не только такое же, как у вас пару лет назад, а теперь вроде бы как другое. Но я понимаю, что это просто мое мнение. Конечно, вы можете говорить, как бы считать, что вы считаете по-другому, и так оно может и быть. Я всего лишь высказываю свою точку зрения и ни в коем случае не считаю ее абсолютно верной. Заметьте, я не считаю свою точку зрения абсолютно верной. Просто у меня лично, исходя из моего мировоззрения и жизненного опыта, сложилось именно такое суждение. Поэтому те, кто согласны, напишите в комментариях «согласен». И напишите о своей истории, как вы, например, общались с невротиками, что вам это дало. Для тех, кто не согласен, можете написать не согласен и аргументировать свою позицию. Но сразу предупрежу, если кто-то будет оскорблять контент, оскорблять меня, вы будете удалены и забанены. Я считаю, что людям, которые а, оскорбляют других людей, которые ругаются матом в комментариях, которые а, а, оскорбляют сам контент, говоря, что там это вода, что это за фигня и так далее, что им просто... Я думаю, что так надо, чтобы все блогеры поступали. Если все будут обращать внимание на хорошие комментарии и их поощрять своими лайками и, может быть, ответами или другими какими-то сердечками, да? а тех, кто пишет плохие комментарии, банить, удалять, то вот таких вот токсичных людей, их просто, их сама экосистема социальных сетей обособит. И мы в итоге с вами можем, сможем потом смотреть нормальный контент и читать нормальные комментарии без всякой вот этой желчи. Потому что мне, допустим, неприятно читать даже, когда кто-то в комментариях обсуждает или оскорбляет человека, который контент сделал. Потому что я хочу, чтобы человек продолжал делать этот контент. Я смотрю каких-то блогеров, я хочу, чтобы он продолжал это делать, чтобы у него была мотивация это делать. Но просто проблема в том, что всегда есть процент людей, которые пишут негатив. Я подумал, что было бы неплохо, если бы этот процент людей уходил, то есть, чтобы он исчезал. Я думаю, что такие люди, они просто должны быть э, э, нашими социальными сетями просто вы, вытащены в отдельно в такой блок, и чтобы они не могли ничего делать. Потому что всегда можно написать свою точку зрения спокойно, не оскорбляя контент, не оскорбляя автора. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны в этом плане, потому что я буду бесчадно опять же всех удалять и банить. Вот. Спасибо, что досмотрели. Жду ваших комментариев. Пока.